Это вот у нас багульник. Буту растения можно применять в качестве инсектицида, окуривая им комнату или разбрызгивая настой в местах скопления клопов, комаров, мух. Губительный его запах действует и на моль. Шаманы тунгусов использовали бугульник для вхождения в транс. Они поджигали сухую траву, вдыхали дым от нее, уходили в шаманское состояние сознания. Также они подготовили лечебные чаи с багульником для лечения женских заболеваний и спазмов. Посмотрим сейчас, как горит багульник. Видите, у него такие вот веточки. Вот. И давайте посмотрим. Видите, она тлеет, Это свежий Ой! И я почему-то сжег и ко мне пришла Маша сразу. Кошка у нас такая есть. Вот на заготавливали мы. Тут опятки, тут у нас багульник сушится. И Маша очень нравится. Маша. Маша. Кс -кс -кс. Вот она сразу как-нибудь покурили багульник. Почему-то пришла, не знаю почему-то. Ей нравится. В таких местах, где вы заметили моль, можете поместить багульник. Вот. Даже не окуривая и моль покинет вашу квартиру, вашу избу, вот такой замечательный и облагородит запах. Шкаф, например, мы повестили веточку и одновременно она как средство, то есть вы не будете болеть простудой и одновременно изгонять моль и одновременно наполнять вашу квартиру запахом, ароматом особым. Ну, например, в туалете видите? Тут запах должен быть особый. Исправляем. Вот балгульчик. Окуриваем все это. Вот смотрите, у него листья подмаются. Там есть эфирное масло. Вот видите, как оно горит. Кошка. Наша кошка оценила вот это очень очень вещь и тем более она воздействует на мокроты, которые у нас в бронхах находятся, их разжижает и они выводятся. Поэтому багулик используется от кашля и кто болеет бронхиальная астма ароматный. Сожем стебель, вот посмотрите, как он горит, он действительно как ладан горит. Но листья, конечно, больше горят. Лучше. А когда высушенное сырье у вас будет, это просто будет у вас... Зачем в магазине покупать спираль? Так что в тайге, находясь, есть там все. Все есть. И в магазин ходить не надо. Тайга все сделала для вас, чтобы вы этим пользовались. Все бесплатно. Ну, для продолжения неприятных тем в туалете, чтобы у вас запах был хороший, мы вот повесили. Прикрепили картинки багульничек и запаха этого, что оттуда исходит, будет перебивать. То есть антибактерицидное действие. Конечно, мы можем было использовать кедр, но у кедры не такой запах. Сегодня мы собрали у багульника вот столько. Вот. Ребята, для меня, у каждого, конечно, свое есть и аллергики, но мне для меня вообще прелесть. запах.